Давай, давай, так, так, так, так, пам, пам, пам, пам. Па. Ты сейчас пойдешь, там еще хуже будет. На следующий Не надо! За что? Давай, давай, давай, давай, давай, горочку. Так. Называется перекус на дистанции. Видеоролик. Последние километры марафона. Ты сейчас заведешь! давай! Не падай, Тёма, давай! давай! Давай, финиш, финиш, Тёпа! Отпихался хорошо! Давай, ускоряй, ускоряйся.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 Молодчинка, молодчинка, молочинка. Все, все, все, подъемы кончились. Подъемы кончились почти. Молчинка, давай, давай, давай, все, финиш, финиш, финиш, финиш. Викуля, давай, давай, потерпи. Всха, давай.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 Ирина Никешина, город Сибирь. 342 номер Валерия Никеева, Республика Карелия. 343 номер Валерия Шаповалова, Мурманская область. 344 номер Александра Иванова, Новгородская область. 345 номер Галина Разумова, город мурма 346 номер номер 290. 11 минут 1 секунда. Молодец, давай-давай-давай Ксюша! Кирилл, Кирилл, Кирилл! Давай-давай! Кирилл! Кирилл, Кирилл, Полина, Полина, Чаще, чаще, чаще, чаще. Нет, минут. Не Где-то он вещи игрок сейчас он. Как драгба, типа так он. За минут игрок. Ч ⁇ девушка тоже играет? Переволновался. Да, я знаю. Тихо, тихо, не шатай меня. о девушке которая просто пришла заниматься в клуб метеор центра досуга охта чтобы научиться кататься на лыжах и быть просто физически здоровой первые годы выступлений в соревнованиях она занимала последние места особо сильно не напрягаясь потому что тренировались мы всего три 4 раза в неделю но несмотря на это в течение своей подготовки добилась неплохих результатов. Она была в каждой группе в своем возрасте в четвертое место на первенстве Санкт-Петербурга среди старших девушек, четвертое место на первенстве Санкт-Петербурга среди юниорок и четвертое место на чемпионате Санкт-Петербурга среди женщин. Она призерка многих районных соревнований, и по бегу, и по другим видам. Ну и в «Метеоре» занимала лидирующие позиции. Выполнила первый взрослый разряд. И сейчас продолжают заниматься и учиться в лесотехнической академии. подержаться, Ксюша. Попробуй немножко. Попробуй подержаться. Подержись.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 Юля, давай, давай, давай, не отставай, Юля. Продолжение